Всем привет, с вами Элвер, и сегодня мы разберем, что появилось с обновлением 0.50. Поехали! А перед началом этого ролика хочу вам посоветовать канал моего друга. Он снимает классные монтажики по Ваваранту, а также по другим играм. Переходи и подписывайся. Начнем с изменения оружия. Теперь ваша точность при остановке после бега восстанавливается медленнее, чем это было раньше. Время восстановления всех винтовок изменилось, так что стрельба одиночными или короткими выстрелами стала более эффективной. Цена на пулемет Ари снижена на 100 кредитов, также уменьшена погрешность при зажиме, поэтому на пулемете выгоднее зажимать, чем стрелять очередями. Обсудим изменения персонажей, начнем с Вайпер. радиус действия измененного укуса увеличен с 350 до 450 поинтов. Теперь обсудим Омена, все изменения коснулись его смока, теперь сфера быстрее перемещается по карте, Смог держится на 3 секунды дольше, а время восстановления способности увеличено на 5 секунд. У Сэдж изменили сферу замедления. Теперь она действует на 2 секунды меньше, а эффективность на 15% меньше. Изменения коснулись и Сайфера. Теперь его киберклетка не замедляет врагов, а камера восстанавливается 15 секунд. Для ослабления баннихоперов изменились изменили способности Бримстоуна, Феникс и Вайпер, блокирующие площадь. Теперь они начинают быстрее наносить урон и действуют на большее расстояние вверх. Изменения коснулись и ящика на Б. Теперь он не простреливается, а атака может спокойно плентить бомбу на Б. Перейдем к изменениям на картах. Основные изменения коснулись барьеров. Теперь с обратной стороны они не просматриваются. Поподробнее поговорим про карту сплита. Барьер, блокирующий выход атаки на Б перенесли чуть дальше. Барьер канализации теперь стоит ближе. А барьер на А теперь стоит ровно. Обсудим барьеры за защиту. Барьер на подъеме подвинули чуть ближе. Вместо одного барьера на виду добавили два барьера. Один вентиляции один в башне. На остальных картах изменения незначительные и направлены на исправление багов. Максимальное количество накопленных кредитов уменьшено с 12 тысяч до 9 тысяч. Кроме того, броня с прошлых раундов при покупке новой остается. Были перерисованы многие элементы интерфейса, примерно на миникарте отображаются портреты персонажей, а ваш герой выделяется более толстой линией. На 100 кредитов была увеличена стоимость барьера Sage, взрывного ранца Рейс, флешки Феникса и молотого Бринстоуна, однако теперь подъем Jet стоит на 100 кредитов дешевле. Отдельно разберем нововведение и изменения, не указанные в почноуте. Начнем с персонажа Viper. Теперь ядовит облако можно активировать сразу после того, как оно отрикошетило от стены. Однако, скорее всего это баг, и будет в скором времени по фикше. Графическим изменениям подвергнут способность завеса. Изменили анимацию ножа, теперь он находится ближе к левой руке и сильнее качается, а сильный удар происходит двумя руками. А теперь всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить свои лайки и подписываться на канал. А с вами был Элвер, пока!